Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Сегодня предстоит посмотреть бой на французском тяжелом танке 10 уровня АМХ 50 b Карта Эль Халуф, игрок с ником Сын Депутата Спешат здесь на перегонки два барабанщика, но АМХ-то я думаю побыстрее, чем Кранваген. Ну хотя здесь вот так смотреть не особо Примерно на равных тут соревнуется, кто займет более удобную позицию Здесь получается что тому, что тому танку удобно играть. У обоих хорошую УВН. Ну, у кранвагона, конечно, башня, я думаю, танкует все-таки гораздо лучше. Кранвагон не стал здесь останавливаться, полетел дальше вперед. АМХ так сильно хотел разрядить барабан, не стал отъезжать прятаться, получил почти 400 единиц урона. Два вражеских кранвагона склеснулись внизу, но там вот вражескому-то на помощь пошел про 65. Ну зря он вообще туда полез по-хорошему. Че ему здесь наверху не сиделось? А из-за этого счет становится 0-1, бездарно так сливается барабанный танк. При этом, когда к нему противники туда вниз поехали У него барабан был на КД И он не смог даже отстреливаться Здесь жестко на этом фланге давят противники АМХ решает свинтить по тихой грусти в тылы Счет уже становится 0-2 Фланг почти что потерян Продолжают давить там противники Справа пока все более-менее спокойно Там ПТшки по кустам расселись Хотел сказать, все снаряды летят не туда, куда надо, но нет, только 50%. А счет уже 0-3, хотя по прочности примерно вровень команды идут. Вот по фрагам пока что зеленый уступает. Так, старайтесь подальше их отъезжать, чтобы не попадать в радиус обзора и не светиться. Да, Но при этом сложно, конечно, выцеливать уязвимые места на такой дистанции. Но нет, нет, вот удается. Один выстрел с уроном, второй выстрел, третий выстрел. Ну-ка, еще разок, да. Все четыре все четыре заходят с дамагой. И счет уже становится не такой страшный. Давно размочили. Три-четыре. Но все равно противники продолжают давить левый фланг. на правом по-прежнему никаких событий, если судить по мини-карте, в принципе не происходит. Маймык все дальше и дальше забирается здесь вглубь, уже за базу пришлось уехать. Все никак противники не угомонятся. Да ну вот как Арта там, не пойму, задержалась. Ну, было время, видно было, что фланг давит, уезжай вон примерно на ту позицию, где сейчас СТБ 1 стоит, и еще можно было поиграть и накидывать приспокойненько, не попадая при этом в засвет. Там есть место, где спрятаться, стоять. Нет, стоит до последнего там, не знаю, залипает в прицеле и не смотрит, что вообще в бою, походу, происходит. Хотя как не смотрит, если он как раз-таки... Лучше всех ему видно. Сверху наблюдает и видит, где какие противники находятся и кто куда едет. Давно нам было позицию менять. Но АМХ здесь спрятался и приспокойненько, методично настреливает, наносит урон. Уже почти 4000 настрелял. Тут несколько шотных противников остается на фланге. Где-то там затерялся еще один кранвагон и центурион. Под отстали от основной атакующей массы. Союзники уже почти все в ангаре. Счет 5-11. Сейчас третьим выстрелом куда попал Там уже по-моему отвернул Убрал борт из четвертой Не знаю, в крышу в эту злосчастную Где-то подзадержались все остальные противники особо вперед пока что не торопится неужели имея такое численное преимущество еще кто-то будет там в кустах обсижу неудачно засвечивается здесь АМХ. сейчас от орды полетят чемодана не очень такое надежное укрытие Успевает, успевает довернуть, выстрелить. Третий противник в ангаре. На счету АМХ. Я только их считаю. Ну, СТБ тоже там помогает, уничтожать светляка. Минус кранвагон вражеский. Вдвоем против пятерых. Летят чемоданы один за другим. Все остается АМХ 50B в одиночку против пятерых противников. Из них две ПТ-шки, одна СТшка и две арты. Ах, неудачно успевает там Центурион выехать и дать тычку. Походу ремка была на КД. Усть первая. И отправляется она в ангар. Это уже пятый. Пятый фраг. Ну, какой хитрый, да, Центурион. Решил сзади здесь заехать. Один барабан остался. Ой, один барабан. Один снаряд в барабане, извиняюсь, остался у АМХ. Ну, АМХ думает, что... Точнее, Центурион, блин, запутался уже все. Да, Центурион думал, что АМХ на КД поехал вперед. На ту топ, такой нежданчик, один снаряд все-таки приберег здесь. АМХ. И не зря. Интересно, сколько прочности у Бабахи? Если судить, да, вот по этим показателям, то бабаха фуловая. Неужели она все еще стоит на том же месте, да, вот где она светилась? Там, ну, ПТшки любят посидеть на той позиции. Но, по-моему, в этом бою уже давно было пора ее покинуть. Ну, судя по тому, что до сих пор бабахи нигде не видно, и она не приехала, времени было, хотя вагон. Может с ним там что-то произошло. Хотя, что там может произойти? Там не, не настолько сложный рельеф. Не знаю, может он там пытался съехать и перевернулся случайно. Прям прям интересно, но сейчас подождем, скоро узнаем. Где и чем занимается бабаха. Для бабахи АМХ... Ну, шотный. Хотя он да, даже с полным запасом прочности для бабахи можно быть шотным. С таким калибром. Не хухры-мухры. А вон она, бабаха. Да, она так и сидит там около своей базы. Приходится здесь АМХ улинять бы не получать чемоданы. Чуть здесь, чуть не попала одна артиллерия. Время, время тает. Остается менее 4 минут до конца боя. МХ поехал в сторону своей базы Ну и не зря, прям когда Чувствовал, что здесь что-то неладное А тут приезжает 261-й становится на захват Отлично, еще минус один противник Минус одна арта Станет немного проще Заканчивается четвертая минута Остается три Какой удача, еще одна арта зас... попадает за свет Но самой-то обзора не хватит Чтобы АМХ -а засветить Поэтому без проблем Делается восьмой фраг Ну теперь предельно внимательно Осталось разобраться с бабахой Если прятать корпус, теоретически один фугасный снаряд АМХ сможет выдержать башни, ну не факт. Если обычный фугасный, ну что-то, ну, может быть такой, может, мало ли, да, всякое бывает. Бывает и фугаса там вон, в ствол попадет и получится без урона. Остается 2 минуты с копейками. Может быть такая ситуация, что Бабаха тоже сейчас где-то вот так же сидит в уголочке за кустиком. Нет, Бабаха как раз едет вперед. Вот ты здесь должна была появиться, не знаю, еще 7 минут назад, когда здесь все основные силы шли в атаку. Нет, он приехал под конец боя, когда уже остался в одиночестве. Как раз таки вот сейчас наоборот он должен был сидеть где-то в укрытии.